Здравствуйте, друзья! Сегодня мы соединим те, то, что учили на два уроках, и помещимся направо, налево, еще добавим поймать мучаги ну, и остановить с ногой. Спасибо, встретимся в следующем выборе.